<с2> да, проходите, пожалуйста. Это самое. <свист> ну, показывайте, где ваш кран текущий. Будем чинить. Вы знаете, а ничего чинить не надо. Я вас для другого вызывала. Не-не-не-не-не. <свист> а,